А разве ананасы бывают розовыми? Кажется, я оторвала ей глаз. Да уж, криповый у вас ресторанчик. Сама ты криповая Ань. Да, это же просто обыкновенный мячик. Ничего, не скажи. А ты проверь? А, а, а. Мне кажется, ребята, Джон очень добрый и он улыбается. Ань, ты извини, конечно, что мы отвлекаем тебя от безумно важного дела, но мы не должны тебя огорчить. Аня, Джон а. это не Джон. По-моему, Джон немного расстроился, ребят. Не знаю, ребят, зачем мы попросили именно поднос и собрать все эти антистрессы сюда. Но я сделала то, что вы просили. Вот он, ваш поднос с антистрессами. Как будто вы Забрались какой-то инопланетный ресторан делать. Именно, Ань, ты почти угадала. Сегодня мы снова, наконец-то, будем уничтожать антистрессы, но не совсем обычно. Мы кое-что придумали, чтобы было интереснее. да да да да, -да. Привет, я покемон Юмичу, а это моя типа мама. Ми -ми -ми -ми Миша, лайк, ставь нам лайк и пиши здесь свои комментарии. И на канал наш, П подписывайся. А это Эйван, мой муж. Да, привет, чтобы нас скорее стало уже 2 миллиона. А это, кстати, моя сестра София. да Эй-эй-эй, погодите! Антистрессы они тут уничтожать собрались. А как же те самые четыре гигантских слайма, которые я делала по вашей просьбе несколько дней из матовых лизунов, прозрачных и твой сопли слайм Юмичу? Из противных лизунов. И Мишина больница из испорченных антистрессов. Это что, все было зря? Вы же обещали с ними эксперименты проводить. Ань, эм, успокойся, все в порядке. Просто мы кое-что придумали. У нас же на нашем общем семейном канале Magic Family сегодня вышло видео с супер-мега-гигантской распаковкой 20 коробок подарков от подписчиков. Да, и там было очень много лизунов и слаймов. Кстати, не забудь посмотреть этот ролик. Ссылка будет вот там внизу в описании. Там Какая классная распаковка! Там столько всего нам надо лели! Даже Гуччи! Юми, там было не только Гуччи. Короче, мы решили, что мы возьмем гору слаймов из той распаковки. Так, и что дальше? И смешаем их с нашими уже готовыми гигантами и сделаем их еще больше. А потом уже будем экспериментировать. Но они же будут вообще огромные. Так в этом и прикол. Да, ну ты чем-то понимаешь? О, ладно, хорошо, как скажете. А сегодня ты будешь помогать нам уничтожать Антистресса? Мы кое-что прикольное придумали. Да, кстати, Ань, киса Алиса опять ушла. Мы видели, как она вышла за забор. Да что ж такое, не так-то с этой кошкой. А, на твоем канале кто-то? Видео. Ага. То есть сегодня на всех каналах опять ролики? Ага, я старалась. Тогда ребята обязательно сходите и посмотрите и везде лайки поставьте. И на наш инстаграм подписывайтесь. Юмич, а инстаграм то тут при чем? Не знаю. Ой, ладно, что надо делать? Итак, для начала освободить нам поднос. И зачем я собирала это все в поднос? Назовем наш антистресс ресторан космическая кухня. Нет, это тупо, пусть будет инопланетная жатва. Давайте вы потом поспорите, а? Лучше расскажите, что делать. Расскажи ребятам этот сквиши клубничку и расскажи про него. Ну, это клубника сквиши. Очень большая, целую руку занимает мою. Сквиши это что-то типа поролона. Специальный материал, который сжимаешь вот так. А он потом медленно расправляется. И он не остается таким помятым, а возвращается в то, чем он был в самом начале. и Да, да уж. Лучше апельсин покажи. Сами просили рассказать. Ну ладно, а что мы делать-то с ними будем? Ань, ну погодите, покажи апельсин. Еще тут такая половинка апельсина. Кстати, очень похожа на апельсин настоящий. И это тоже очень большой сквиши. А теперь нас Апельсин на дольки. Наш инопланетный ресторан космическая жратва, можно считать открытым. А кто будет есть в этом вашем марсианском ресторане? Не марсианском, а космическом. кто кто? Инопланетяне, которые питаются антистрессами. Да уж, очень логично. Вот ваши дольки апельсина, но почему-то они внутри белые. Это мое положим сюда. Нет, ну Юмичу так нечестно. Это же наша фрукты для десерта. Положи обратно. Че, Софин, что-то как зануда-то там, ну, один кусочек, ну. Нет, покемон. Ой, ну и забирай, жадина. Так, разрезаем клубнику наполам, и она у нас.. Хм, странно, прикол, а она внутри красная, а не белая. Интересно, почему апельсин белый, а клубника все-таки красная? Складывай наши фруктики на наш антистресс так, фрукты есть, погнали дальше. И Это еще не все фрукты. Вот, например, у нас есть розовый ананас. Разрежь-ка А разве ананасы бывают розовыми с голубыми листьями? Ань, ты тут не для того, чтобы задавать вопросы. Разрезай давай. Ой-ой-ой. Вообще из-за того, что он типа силиконовый, он весь в вашей шерсти, между прочим. Это тоже не важно, режь давай. Хватит мне указывать. Кстати, по-моему, в нем обычные белые орбизы. Интересно, какой он будет на вкус для ваших пришельцев? Ну-ка, ну-ка. Ну? -ка, ну? -ка. ну. Как резина. Хватит болтать. То есть ваши пришельцы что, резину любят? <сосы> Отстанет. Ух ты, у него внутри правда прозрачные орбиджи. Вот такая пупырка осталась от вашего ананасика. О, смотрите, я надела его на руку как чехол. <сосы> Вообще-то как пилча. Ну, да. Ань, ты как ребенок сними, а. И положи уже наши блюда на поднос. Я для них тут стараюсь, а они вечно только на меня ворчат. Так, не нонь, ну, отлично, нам теперь нужна какая-нибудь еда. Как насчет вот этой волосатой рыбы, которая тоже вся в вашей шерсти. Между прочим, очень прикольный антистресс. И очень смешной. Когда надавливаешь на нее, у нее выпучиваются глаза. А, они, по-моему, кстати, пластиковые. Как называются эти рыбы, у которых такой нос? Рыба-меч, Аня! Точно, точно, рыба-меч! А еще у нее так хвостик смешно болтается. Почему мне так смешно, когда я на нее надавливаю? Посмотрите на ее лицо. Ань, Режь, давай уже, а? Вообще-то рыба это и так еда, зачем нам ее разрезать? Разрезай, как режут рыбу по животу. По-моему, у нее внутри тоже орбизы. Ань, ты ничего не понимаешь, это не орбизы. Это антистресс икра! А, понятно, типа это рыба с икрой, да? Ой, кажется я оторвала ее глаз. и ну вот я Пойду, в тарелку тогда, чтобы... тогда ну, вообще-то рыбьи глаза, типа, не, и не едят А, капец, без глаза рыба Ребята, она как-то теперь жутковато смотрится, если честно Стремно А все И хвосты и нос, и плавники По-моему, сейчас это стало выглядеть еще стремнее Спокуха, ребята, надо просто ее чем-нибудь украсить Вот точняк А чем? А давай вот этой яркой штукой Окей, а что это такое вообще? Это сквиши Я вижу, что это сквиши, кто это? Что это за существо? Может, это гусеница? Я не знаю. Может, это цветные шарики с лицами в зеленом чехле? Да, Юми, это цветные шарики с лицами в зеленом чехле. Но это же что-то означает? Может, это горох? Ань, успокойся, пусть просто ребята напишут в комментариях, что это. Между прочим, это не просто сквиши. Это еще и брелок. И он очень большой. Целую мою руку. Ладно. Разрежем их на три части, пожалуй, да? Получилось три маленьких сквиши. Давай украсим их нашу стрёмную рыбёху. Короче, это инопланетная рыба с космической икрой и марсианскими бабами. По-моему, нормчо. Да уж, криповый у вас ресторанчик. Сама то криповая, Аня? Нормально все. лучше вот эту штуку разрежь, на. Да это же просто обыкновенный мячик. Ничего необыкновенный, ничего сейчас скажи. А ты проверь. Точно, он правда необыкновенный, он мягкий и у него внутри что-то белое. Когда на него нажимаешь, он становится не розовым, а белым. Что же там такое внутри? Вот, самой стало интересно. Теперь ты понимаешь, почему мы их уничтожаем? Потому что интересняк же, что у них там в кишках? Да уж, понятно. Давай, Аня, аккуратненько. Ой-ой-ой, из него льется что-то белое, похожее на сметану. Или наклей ПВА, в общем, какая-то непонятная белая смесь. Выливай в миску, это будет наше инопланетное антистресс-мороженое. Так, еще плюс один десертик к нашему меню, отлично. Смотри, у нас есть такая штука, как будто это красивый десертный стаканчик Давай его чем-нибудь наполним Да, и правда прикольный стаканчик, он развинчивается, в него можно что-нибудь положить Давай вот эту вот фигню туда наложим Не ложить, а класть Не наложим, а положим А что это вообще? Это антистресс-бомбы, мои любимые Бомба? Почему бомба-то? А ты нажми а, я помню, мы такие разрезали, да. Но мне это больше напоминает икру. Ребят, кстати, напишите в комментариях, кому это что напоминает. Это 100% похоже на икру. Ох, как же я люблю их жамкать. А, а, а, он брызгается. Упс, ну ладно. кажется, это ну вот же жукожопа. Блин, и правда, я, похоже, дырку в нем сделала, и теперь вода из него выливается. Но, стоп, откуда в нем вода? Теперь я сама хочу его разрезать, чтобы понять, откуда в нем вода. Но для этого нужно порезать сначала эту сетку, чтобы он совсем не развалился. По логике, внутри должны быть орбизы. И орбизы должны находиться хотя бы в небольшом количестве воды. Иначе они засохнут. Понятно, вы тут типа самые умные, а я просто рукожоп, который вам все портит, да? Ну, типа того, да. Эй! Между прочим, кроме орбизов, там явно что-то еще внутри есть, какие-то цветные штучки Ух ты, в прошлых штуках, которые мы развязали, такого не было Видите, китайцы усовершенствовали свое изобретение Блин, это куча маленьких цветных эмодзи, у меня сейчас все руки в них будут Ань, закончи уже наш коктейльный стакан, а? Ой, все, ладно, короче, положу вот эту штуку сверху, как будто это типа шарик мороженого, да? Да-да-да, закрывай уже Хватит на меня бурчать Да любим мы тебя, просто ты, ты, ты Кто я? Медсик. По-моему, пока мы возились, уже стемнело. То есть мы закончили вашу эту инопланетную кухню, я могу идти? Вообще-то у нас еще очень много антистресса. И впереди много блюд. Так что, просто включи свет. Блин, ладно. Очень хочется приготовить медведя. Что? Так, тихо, тихо, тихо закончим. Так, и что это за баночки такие? Что в них? Это типа жвачки для рук. Но у нас же космическая инопланетная кухня, поэтому мы должны что-то из них придумать. Надеюсь, не я должна придумывать, у меня фантазии не хватит для такого бреда. Эй, ты че? Эм, ну да, это зеленая жвачка для рук, кстати, очень прикольная, сразу хочется по-антистресситься. И у нее тут между прочим есть глазки Это живая жвачка для рук Ожившая жвачка для рук Привет, меня зовут Джон И я очень гибкий Я умею делать что угодно Могу сгибаться как захотите О, понятно, короче, это надолго Мне кажется, ребята, Джон очень добрый и он улыбается Ань, ты извини, конечно, что мы отвлекаем тебя от безумно важного дела Но мы должны тебя огорчить Можете говорить что угодно, Джон веселый и он не обидится Аня, Джон это не Джон. Джон это соус. По-моему, Джон немного расстроился, ребят. Ань, ну хватит, а. Эта зеленая фигня будет майонезом для наших космических пельменей. По-моему, Джону не нравится эта идея. Аня. Ладно, ладно, зеленый майонез. И синие пельмешки. У нас же кухня для инопланетян. Понятно, я так понимаю, пельмени надо лепить из этого? А вдруг у этого синенького хангама тоже есть глаза? Значит, у наших пельменей будут глаза. Мне кажется, что даже инопланетяне не такие жестокие, чтобы есть еду, которая смотрит на них грустными глазками. Она до сих пор как ребенок. Только ребенок мог придумать эти жвачки для рук говорящие зеленое чудище по имени Джон. Да, конечно, а зеленый космический соус с глазами и синие пельмени, и все это едят. Пришельцы в инопланетном ресторане, это вообще ок, да, вообще нормально. Ань, слеплю уже две пельмешки, а? Да это же жвачка для рук, а не тесто. И вообще из меня очень плохой шеф-повар. И лепитель пельменей, стараюсь как могу. Ну что, готовы? Это все, на что я способна. Больше на варенники похоже. Ой, да, ну ладно мой Майнес-антистресс. Извини меня, Джон. А в него наши синие космопельмешки. Ну, как-то так. Ребят, извините, но мне правда пора бежать доделывать видео на другие каналы. Но я обещаю, честное слово, что завтра мы закончим с остальными антистрессами и уже буквально через денек выпустим следующий ролик с уничтожением и вашей инопланетянской кухней, хорошо? Ну, вообще-то у нас был другой план. У нас столько антистрессов и столько блюд впереди. А, ну, извините. Ну ладно, ну только скажи тогда ребятам, что вы сейчас шли и смотрели новые ролики на других наших каналах. Ссылки в описании. Ты только что это сказала, Юмичу. Надо. ну ладно, Увидимся скоро.